Добрый день, меня зовут Светлана и я представляю ФГБУЦ Цеки Минкомсвязи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Нужно ли будет менять ВПЦТ при каждом внесении изменений в мероприятие по информатизации? Если изменение мероприятий по информатизации не влечет за собой изменения мероприятий ВПЦТ, то переутверждение ВПЦТ не требуется, и ведомство актуализирует необходимые сведения о мероприятии по информатизации и направляет на проверку в Минцифры России. Если изменения в мероприятии по информатизации влечет за собой изменения ВПЦТ в пределах-лимитах, установленных пунктом 42 положений ОВПЦТ, то повторное согласование ВПЦТ не требуется. Ведомство вносит изменения в ВПЦТ, актуализирует необходимые сведения о мероприятии по информатизации и направляет на проверку в Минцифры России. В иных случаях требуется переутверждение ВПЦТ в соответствии с положением ОВПЦТ. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 40 положение ОВПЦТ, ВПЦТ может быть скорректировано государственным органом в следующих случаях. По результатам рассмотрения и оценки президиумом комиссии результатов программ за отчетный период. По итогам проведения экспериментов в рамках программ. В связи с изменением федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. При возникновении иных оснований, предусмотренных нормативным правовым актом для внесения изменений в связи с обстоятельствами, которые находятся вне компетенции соответствующего государственного органа. В иных случаях не более одного раза в течение шести месяцев после ее предыдущего утверждения. Как будут осуществляться конкретные закупки в рамках ВПЦТ, если в плане информатизации фигурировали мероприятия, в составе которых были конкретные закупки, а в ВПЦТ фигурируют проекты без дальнейшей детализации? Ведомственная программа цифровой трансформации включает в себя мероприятия ВПЦТ. Мероприятия ВПЦТ включают в себя мероприятия по информатизации. Мероприятие по информатизации включается информация о товарах, работах, услугах, необходимых для реализации мероприятий по информатизации, пункт 32 положение ОВПЦТ. Информация о товарах, работах, услугах, необходимых для реализации мероприятий по информатизации, успешно прошедших процедуру проверки сведений в системе в ГИСКАИ в соответствии с пунктом 39 положения ОВПЦТ. Включается в план график закупок. Куда необходимо вносить информацию по предыдущим субсидиям. В соответствии с пунктом 15 положения ОВПЦТ при подготовке проекта ВПЦТ информация по предыдущим субсидиям включается в качестве дополнительной информации